Напоминаю, это была Мария Смолова. Номинацию автор музыки завершит Сергей Целиков, город Владимир. А готовится Жанна Попова. Добрый вечер. Раз-раз. Есть контакт. Добрый вечер. Я исполню песню на стихи Полины Оринянской «Призрак». Время не думать вообще ни о чем. Что я — оборванный лист и вырванный лист. Ночь упакует в постель И зальет сурбучом, не шевелись. Просто побудь один на один, с Собой этот расса бессонно шумит, или память ягу. Ночь на меня глядит одноглазой собой и говорит, угу, угу. Мы же идем сквозь осень, подняв воротник. Впереди или время не делит на мертвых и на живых, каждый из нас призрак своих. Чок к тумана среди... Yeah. Тепло, свет впереди. Или это любовь, тепло, свет впереди. Или это любовь, тепло, свет впереди. Или это любовь. Спасибо.